Всем привет, кто в какое время суток меня слушает. Желаю вам здравствовать. Тема сегодняшнего эфира будет на основании группы, которая работает сейчас у меня Возроди себя заново», где мы учимся осознавать себя, убирать блоки, убирать страдания, ставить цели освобождаться от наносного, от блоков, от родительских программ. И вторая группа «Денежные коды 2023», где я уже в, в какой раз по счету даже не помню, какой, наверное, 16 или 20 запускаю эту программу, где я помогаю людям выгребать у, ограничивающие убеждения денежные и даже во время войны зарабатывать достойные деньги, достойные вас. Итак, что сегодня будет в эфире? Сладкое прощание или, или вечное страдание? Зачем нужна война? Какие выгоды от нее? Какие выгоды от э, неудач, от боли? Какие страдания нам дают рост, а какие страдания нам дают умирание? Э, кто сделает такие выводы, кто изучит уроки, а то будет продолжать умирать. Сегодня тоже будем об этом говорить. Как возродиться после утраты близкого человека? Сейчас идет страшная мясорубка, и люди или страдают или же включают какое-то нечеловеческое мышление и оправдывают, и оправдывают эту бойню в соседнем братском государстве. Сегодня тоже будем говорить о человечности, о трезвом мышлении, и как выйти из этого состояния, и боли, утраты, агрессии, и что будет дальше в нашем мире, если мы будем продолжать страдать. Дальше. Зачем жить дальше, когда все так плохо? Про депрессии, про тех людей, которые выходят из депрессии, каким образом выходят, почему можно помочь одним, а почему другим нельзя помочь, также сегодня буду говорить. Дальше. Как про депрессия помогает оценить смысл жизни, примеры смысла оценить смысл жизни и примеры из практики жизни. Покажу примеры, где. Многих из вас это отрезвит. Кто из вас находится в депрессии? Или в апатии. Или, ну, апатия – это признак тоже депрессии уже. Дальше. Кто управляет твоими помыслами, поступками? На самом деле, покажу опять же на пирамиде нейрологических уровней. Почему люди жмутся? Жмутся и не платят себе. Только поспать, пожрать, произвести подобных. Ну, то есть обычные потребности, закрываем которые... Дальше, почему кому отдавать долги в первую очередь? Здесь будет не только про денежные долги. На примере группы, которая работает сейчас в Телеграм-чате, денежные коды 2023, упражнения, которые люди делают, сейчас для вас, уважаемые друзья, слушайте внимательно, даю анализ. Сегодня, кстати, вечером буду с вами проводить глубокую практику на тех кто уже сделал упражнения, вот эти вот такие сложные, такие... такие стрессовые для вас. Сегодня будет глубокая практика, транс-медитация с самогипнозом и с осознанием своей истинности я с учетом боли и пройденных вами, с учетом боли полученных в вашей жизни, с учетом ДНК программ которые у нас с вами есть. Сегодня будет глубокая практика. Приготовьтесь, пожалуйста, те, кто слушает меня из денежных кодов 2023. Дальше. Кому давать долги здесь про деньги, про денежные долги и не только. Дам примеры, какие сейчас работали работают практики у нас и какие люди пишут свои ответы, что у них, что они выявляют. Дальше. Фильм ⁇ Сладкое прощание веры ⁇ Рекомендую посмотреть. Записывайте себе обязательно. Те, кто в группе моей, пожалуйста, анализ фильма в чат, те, кто в жлоб-пакете, как говорит Наталья Кобцова, вы можете самостоятельно себя прорабатывать, но помните, что самостоятельно вы не прорабатываете себя настолько, как вы работаете со специалистом, а еще больше в интерактиве в группе единомышленников. Дальше. Баланс отдал-взял или почему теряем деньги, украшения. Что это значит? Сколько денег вы вложили в свой страх? Это тоже будет сегодня. «Конец света» или «Манипуляции сознанием». Сегодня очень много об этом разных эзотериков, астро астрологов, всяких разных специалистов, которые по-разному трактуют, что сегодня происходит в мире и как это относится к каждому человеку. отдельности, и что вы, конкретно я, можем в этом случае сделать. Кому интересен этот план, кому он, кому он зашел, дайте, пожалуйста, обратный обратную связь, поставьте какие-то огонечки, десяточку э, и поехали. Итак, я Надежда Новосельская, кто меня слушает, присоединяется впервые. Я психофизиолог по образованию, умею медико-пиологическое образование, опыт практической работы. Я участник боевых действий, работала в ООН. Знаю, что такое посттравматический синдром. Знаю, что такое боль своя. Знаю, что такое боль утраты, болезни. И я знаю, как я с этим справилась. И образование мое мне помогало, я вам скажу честно, знаете, сколько процентов? Как думаете, сколько процентов от моего исцеления, увеличения доходов, моей уверенности, вот той вот харизмы, вот того... Вот той подачи, которую я даю вам уверенно и четко. Как вы думаете, сколько процентов от моего образования повлияло на то, какая я сейчас? Уверенная, красивая, уважающая себя, уважающая свои границы. Путешествующая по миру до войны, во время войны, после войны, которая преодолевает боли и препятствия и идет дальше. Как вы думаете, сколько мне помогло, сколько процентам отношений мне помогло образование? Как по вашему? 10, 20, 30, 90, 100 процентов? Пишите ваши комментарии. И помните, биомасса, которая молчит, это паразиты, которые только молчат. Кстати, некоторые пишут мне в чате в комментариях, что я пока что паразит, потому что я не покупаю. Друзья мои, есть такие люди, которые никогда не купят. Да и не нужно мне, чтобы вы все покупали. А мне нужны те, кто готовы реально, кардинально меняться в своей жизни. Сегодня дальше буду говорить, что такое вот эти трансформации, какие дают откаты. Люди боятся идти в работу, потому что там нужно что-то делать, а там приходят другие осознания, а там приходит... Понимание, что мне за это надо отвечать, и никто за это не будет отвечать, кроме меня самой. А люди же привыкают, что за них кто-то отвечает. Поэтому пишите, насколько для вас этот план, который я озвучил, он для вас актуален. И если вы ничего не пишете, то вы просто биомасса. Вот чтобы вы это знали и не обижались. Поэтому на биомассу рассчитаны информационно-психологические операции, на биомассу рассчитаны войны, на биомассу рассчитаны вот эти движухи, которые есть в интернете. На биомассу рассчитана количество всевозможных вкидов, которые делаются. Люди трезво не мыслят, они находятся в детской позиции, и это их называют по-другому биомасса. Кому это неприятно слушайте себе, поставьте мне. Кто считает, что вы не биомасса, включайтесь, пишите, берите тетрадки и конспектируйте, что буду говорить дальше. Итак, сладкое прощание или вечное страдание. Смотрите. В жизни человека происходят всегда какие-то стрессы. И это неизбежно. Даже когда у вас все хорошо, есть такая притча, когда я услышала, одна женщина пришла в церковь и просит: Господи, пошли мне какую-то неприятность, потому что у меня слишком все хорошо. Это была глубокая женщина, такая мудрая. Просто она знает, что все должно идти через какие-то барьеры, препятствия. Ну, например, вы входили в спортзал 2-3 дня, у вас болят мышцы, молочная кислота начала вызывать боль, и вы говорите, да мы ну его нафиг, и так все хорошо. Меня не парит мой вес, меня там... Ну и ладно. Так вот, то же самое вы должны понимать, что мы, каждый из нас, проходит через трудности, которые даже вот мы с вами проходим через родовые пути, и вы, наверное, слышали, что... Люди, которые рождаются через кесерово, они не такие адаптированные, они более слабые и уязвимые. Слышали про такое? Потому что они не прошли вот эти родовые пути, которые сложные такие, да? Кто слышал про это, про Кесарова? Так вот, смотрите, мы приходим в этот мир для того, чтобы постоянно развиваться. Или мы берем это развитие через рычажные, одна, первая, вторая, третья передачка, да? Ну как механической коробки передач в машине. Кто из вас водит машину? Кто из вас знает, что такое механическая коробка, что такое автомат? Кто какую машину водит? Пишите, чтобы я понимала. Вы включайте, чтобы не были биомассы. Даже кто бы слушать записи. Так вот, мы приходим в этот мир для того, чтобы получить новые уроки. Человек падает, встает, он все равно идет. Маленький ребенок падает, он набивает шишки, но он все равно идет. Если родители говорят: "Ой, туда не иди", "Ой", и держат его там, чтобы он меньше падал то он вырастает слабым. Он вырастает слабым, и так называемая выученная беспомощность выходит, получается. Поэтому э, мы с вами просто как взрослые люди должны понимать, что все в этом мире для того, чтобы вы, я, любой из нас проходили трудности и развивались. Поэтому если что-то происходит неприятное в отношениях, в здоровье, вопрос себе, что я делаю не так. Здравствуйте, Маргарита. Автомат. Угу. Здравствуйте, Маргарита. А вы говорите себе, а что я делаю не так? Что я могу сделать еще по-другому? А если вы не знаете, как делать по-другому, то вы, как мы с вами говорили про пирамиду нейрологических уровней, на уровне способностей, вы понимаете, что вы делаете, делаете, делаете, а у вас не получается. Значит, в этом моменте вам нужно идти учиться. Не потому, что учиться надо перфекционизм. внутренние препятствия, самосаботаж. Вместо того, чтобы делать, мы ее учиться. На самом деле, вы делаете, получаете ошибку, падаете, смотрится, в каком месте сыняк, где в следующий раз постелить, чтобы не упасть. И, по сути, человек даже те же проходит, вот сейчас пост начинается скоро, мы проходим аскезу. Он так У нас есть в религии, в нашем таком привычном мире есть такое понятие, как пост, там, голодание. Кто, с вами, кто из вас поддерживается аскеза? Пишите я. Так вот, смотрите, если мы не делаем себе время от времени аскезу, то есть не делаем себе какие-то препятствия, то, что нам неприятно, мы залипаем, как лягушка, в теплом молоке, в теплой воде, она расслабилась и там умерла. А когда лягушку бросить в кипяток, она быстро выскакивает. Ну, не в кипяток, но в горячую воду, да, такую более горячую. Так же и человек, когда у него все хорошо, он раскисает и он не видит роста, потому что у него так все хорошо. Поэтому человек пришел в этот мир, чтобы проходить развитие через боль, через какие-то через какие-то рубиконы, которые, синяк вы получили, для него надо поблагодарить и сказать себе, что я могу сделать еще, как я могу сделать еще, если я делаю одно и то же, то у меня не будет другого результата, и тогда я иду учиться. Понимаете? А мы же учимся для того, чтобы... Ахайбуде! Да? Так часто у нас куча образования и мы находимся... В отношениях с мужем, с работой, с болезнями на десятом месте по отношению к себе. То есть у нас может быть много образований, но комплекс о нижней комплекс маминых установок, которая говорила, да кому ты нужна, да и разные, разные, разные всякие, поминаем, детские программы. Потому сегодня, когда я разбираю в группе Возроди себя заново и денежные коды 2023», все выгребаем из детских программ. И вот в каком-то периоде человек живет, живет, живет, вроде как у него все хорошо, а потом джик какой-то маленький, небольшой вроде стрессик, и человек попадает в болезнь. То COVID может кого-то загнать. Человек, люди разные говорят, что у них после ковида начались проблемы, потому что люди не развиваются, опять же, не понимают для чего, кому выгодно этот COVID, они не ленятся, они ленятся зайти туда же в Google Диск, в Google, в Google посмотреть и поспрашивать, а что же на самом деле говорят другие специалисты про этот COVID, например. Люди попали под психоз массовый и застряли там, потому что массовый психоз это возможность управлять массами, держать их в страхе. Некоторые умерли, некоторые до сих пор страхи живут, некоторые застряли в депрессиях. Но когда у людей есть конкретная цель, их цель большая амбициозная цель то этому человеку всегда у него есть вопросы: кому выгодно, кому надо, кому это выгодно. Вы идете к врачу, например, вам ставят диагноз какой-то такой М -м, такой нехороший. Адекватный человек пойдет еще в несколько к врачам в пару лабораторий, чтобы проверить свои данные, проверить эту, эту анализ. Вот есть такое? Кто из вас несколько раз проверяет диагноз, когда вот такие случаи были? А кто-то верит и попадает в зависимость от этого диагноза и умирает. Так вот, почему сладкое прощание или зачем нужна война? Посмотрите фильм «Сладкое прощание веры», и вы поймете, что мы сегодня, многие из нас, мы, многие из нас, неважно война это или не война у нас всегда должна быть война с собой у нас всегда есть проблемы но война подтолкнула людей к тому чтобы осознать ценность жизни и поэтому те кто воюют за вас и свои тела, своими телами закрывают эту черную дыру, дыру людской черствости лени инертности нежелания расти над собой вот этим вы будете помогать людям, себе и Украине, когда будете работать над собой. И если сейчас идет война, и наши родные близкие, и даже у кого-то нет, кто там воюет, но вы так сильно переживаете за Украину, то начните с себя, друзья. И вот это сладкое прощание в фильме, вы поймете, там смысл такой интересный. Ну, я думаю вы почитаете поймете после нашего сегодняшнего эфира о чем это. Люди часто не понимают и не осознают, что жить надо сейчас, отстаивать с себя свои позиции сейчас, уметь договариваться, уметь конфликтовать, уметь отправить на небо за звездочкой, уметь вежливо отправить, уметь пропустить мимо, когда вас цепляют. но это взрослая позиция и этому надо учиться и в курсе «Возврати себя заново» «Денежные коды 2023». Я это даю очень подробно, и люди работают в групповом чате. Кстати, сегодня 28 число, последний день, когда вы можете купить два курса по акции. Но есть еще и другая интересная и полезная для вас, я думаю, полезная для вас информация. Я подумала, и я приняла решение, что я могу вам дать Сегодняшний курс Возроди себя заново» и «Денежные коды 2023» по меньшей цене. Еще меньше, чем вы сегодня получали. То есть повышаю цену, но при этом, при этом даю скидку. Теперь смотрите, в чем эта скидка. Если вы берете два курса вместе с поддержкой с моей, то это будет цена выше чем та, была, которая была до этого. Посмотрите по ссылочке, увидите. А если это цена, если это скурс для самостоятельного применения, вот есть люди, которые пришли, и они ничего не пишут в чате, ну, они стесняются, может, они оттягивают время, может, я не знаю, какие там разные причины, с некоторыми общаюсь, поэтому некоторые молчат. Так вот, для того, чтобы вы не выкидывали деньги зря, я даю вам такую возможность. Значит, один курс самостоя... для самостоятельного изучения всего 30 долларов. Ну, вы же понимаете, что вы уберете боли, ограничения, самооценку поднимете за счет этих практик, самогипноз, все это есть в этом курсе. Таких цен вообще нигде нет. Но я даю вам, даю возможность немножко себя поднять. Но это будет курс без моей поддержки. Поняли? Это будет 30 долларов всего. Если вы берете денежные коды и возродите себя заново два курса вместе, то это будет 50 долларов. Понимаете? Это сейчас есть такая акция, я рекомендую вам купить. Но сегодня еще остается акция 28 числа где вы берете два курса вместе, возроди себя заново. И уже 120... Она уже 120, но у вас есть возможность сегодня купить за 80. То есть сегодня последний день этой акции. Дальше это будет 120. И я вам скажу, что это выгодно. Вот почему. Внутри курса вы проходите уроки. Вы, есть чат поддержки, где я с вами работаю, как в дорогой коучинговой программе. Дорогая коучинговая программа, где люди платят тысячи долларов. Вы здесь проходите с моей поддержкой вот за такие маленькие деньги. Почему я иду навстречу? Потому что я знаю, как сегодня трудно. И потому что я знаю, что люди, которые находятся в детских позициях, мне очень хочется, чтобы они стали взрослее и жили счастливее. Я получаю кайф и удовольствие, когда я вижу результаты. Какая моя выгода? Когда вы работаете в таком недорогом курсе, и вы работаете, вы можете прийти ко мне на консультацию, личный разбор, терапию, и это намного выгоднее для вас, потому что терапия стоит от 300 долларов и выше, глубокая терапия. Внутри программы вы это можете купить намного быстрее, это в 2-3 раза дешевле, понимаете? Почему я делаю это? Когда я вижу, что люди работают, когда я люди вижу, что они стараются, мне хочется их еще поддержать. Но я же учитель, а кому, кому, мне, кому мне помогать? Тех, кто не хочет, никто чего не хочет. Поэтому у вас такая сегодня возможность есть. Еще раз не буду повторять, еще раз не буду надо, тратить на это время, потому что вы сейчас, когда вот будете меня слушать, будут ссылочки над моим видео в Фейсбуке. Почему так говорю? Потому что многие говорят, а ссылки? На видео, на моим в тексте. В Инстаграме будет, в шапке профиля будут все эти ссылочки, в YouTube будет под видео, будут все ссылки, все будет расписано. Выбирайте. Есть возможность прийти в поддержку, в наставничество месяц-полтора. Почему говорю месяц-полтора? Потому что э, я добавляю людям пользы, даю больше. Месяц-полтора я буду давать вам эту поддержку. Поэтому получить от, от момента захода в чат, в чат, телеграм-чат, вы можете с моей поддержкой в 10 раз практически дешевле, получив эту работу. Если же у вас нет таких денег, вы стесняетесь, вы боитесь, или там что-то еще, у вас есть возможность зайти аж за 30 долларов и самостоятельно делать. Если вы там будете работать, писать в группе, я буду видеть, то я вас приведу. В чат, где люди пишут, у вас будет тоже возможность получить больше материала и моей обратной связи. Как вы думаете, это справедливо? Это хороший подарок для вас. Пишем в чате. Кто пишет, кто в записи будет слушать, не будьте биомассой, пишите как люди. Дальше, двигаемся дальше. Зачем нам нужна война? Для того, чтобы возродить людей вот это молоко теплое, где вы застряли, засиделись. Так устроен мир, так устроена Вселенная, так Бог нас создал, что человек должен развиваться. Вы помните, я давала пирамиду нейрологических уровней, в которой показывала, где мы находимся. Вот тут окружение. Вот тут вы, ваши действия. Вот тут ваши способности. Вот тут убеждения, почему важно, вот эти все тараканы, которые нам нам внушали родители. Вот тут кто я, идентичность. Теперь смотрите, вверх управляет низом. Если ты говоришь, я красивая, умная, молодая женщина, то я буду делать, потому что мне это важно, мне это нужно, я хочу полезно быть себе, людям, семье своей. Я делаю вот так и вот так. Если не получается, я делаю по-другому. Или я иду учиться, я это делаю регулярно, чтобы наработать навыки, и мое окружение естественно меняется, понимаете? Вот почему, когда мы работаем сейчас в группе, я прошу убрать токсичное окружение, пересмотреть тряпки, пересмотреть там все, что ненужный хлам, потому что это тоже влияет на нашу с вами жизнь, на наши с вами результаты. Дальше, если вы до сегодняшнего дня уже сделали выводы Какие выгоды принесла вам война, значит, вы уже достигли уровня трезво мыслящего, зрелого человека. Если вы сказали себе, Господи, год идет война, и она будет непонятно сколько, разная информация, разноречивая. Когда эта война закончится? Вернется ли там, будет ли такая жизнь или нет, нас же постоянно держат в недоумении, у нас же разношерстная информация. Кто это видит? Пишите, да, я вижу. Во-первых, нет четкой аналитики, потому что мир действительно сейчас сильно меняется. И вот все высокого уровня специалисты говорят, что действительно идет очень сильная перестройка мира. И те логические прогнозы, которые раньше могли делать аналитики, раньше работали, сейчас они не работают. Если а, пиш, пишут то одно, то другое про Путина. пишут Какие-то вкиды бросают. Про, про Зеленского, про этих лидеров мировых. Они сейчас сами все в шоке. Потому что мир пош, миром пошла управлять вот эта черная энергия. А черная энергия – это зависть, страх, лень. И если вы думаете, что за вас кто-то решит вашу... Спасибо большое, Рит. Если вы думаете, что за вас кто-то решит... Кто-то за вас сделает, вы ошибаетесь. Там видят. Там видят. Когда ты выкарабкиваешься из болезни. Когда ты делаешь регулярные практики. Вот сейчас зашла Лариса. Забыла фамилию. Она зашла с серьезными заболеваниями. Колонные боли. Там какие-то ягнозы. Там, там, я сейчас даже не буду перечислять. Но Новосельская как-то ей зашла. Она ей просто вот стимульнула. И нас за неделю... Так стартанула, что другие за месяц, за два не получили столько осознаний. Почему? Потому что ей выгодно болеть. Она писала, я там делала скрины, по-моему, вам тоже кидала в сторисы. Она сделала вывод и разобралась, какая вторичная выгода от болезни. Она ответственный человек поняла выгоду вторичную от болезни и она взяла ответственность за свои действия сама болит спазм в голове ведешь транс у тебя там есть специальные практики самогипноза не получила ответ тебя там стошнило после какой-то практики значит какая-то вылезла новая глюка которая не осознает сознание. вы же помните нами управляет то чего мы не осознаем помните мы говорили об этом уже на других эфирах нами управляет то, чего мы не осознаем, Потому что сознание 5%, бессознательное 95%. Помните? Кто помнит, пишите 5,95. Кто не помнит, все равно пишите, чтобы запомнили. Так вот, вот это, вот это 95% мозг не помнит, а нами управляет то, где больше цифр. Ну, логично, да? И вот когда тело тебя клошматит, когда тебя тошнит, болит, ты продолжаешь терпеливо работать, идешь в самогипноз, работаешь бессознательно и получаешь ответы. И когда человек продолжает работать, я сама так делала, и делаю, когда болит, начинает сильно болеть голова, есть у меня посттравматические вещи в головной болью, как только чувствую, что начинается, я прислушиваюсь и понимаю, что мне нужно просто выпить маленькую чашечку крепкого, крепкого душистого кофе потому что давление упало, и нужно сосудики немножко раскрыть. И прислушиваюсь к себе. Если чувствую, что не помогло, тогда я иду в транс, работаю со своим бессознательным, и прошу дать мне ответ, почему болит. Я захожу в то место, где болит, я становлюсь тем местом, той болью, которая есть, и в самогипнозе. Это разрешается. Вот почему, когда пишут мои ученики, что я за третьим разом, заходя в самогипноз, транс, сняла боль. Понимаете? Кто понимает, что наш, нами управляет то, чего мы не осознаем? Поэтому через самогипноз, через осознание, через правильно задаваемые вопросы, мы находим то, что нами управляет. Например, мы можем найти, как вот пишут мои ученики, вспомнила, как там, мама меня за, запихивала едой до пяти лет, меня тошнило, начала делать практику, говорит, меня что-то начало тошнить, я не поняла почему. Потом зашла еще раз в, в транс в гипноз, задала вопросы, ей пришло, что мама ее кормила, так что я нам вспомнила, как она своих детей кормит. Потом при взрослом периоде уже детей попросила прощения и правильно грамотно с раз разрулила ситуацию. Вот так все это работает. Поэтому Такая же ситуация, например, с болью утраты. Одни после, после утраты. Где-то до полгода считается, по всем научным данным, что до полгода где-то считается, что человек, по идее, должен самое болёще, болящее и страшное перегоревать. Если же человек не переболел, не перегоревал, а продолжает дальше раскачивать эту депрессию, жить, ходить в черных платках, свечи. Там э, все. Во-первых, вы не даете пользу, о ком вы горюете. Вы проявляете эгоизм. Во-вторых, для себя вы просто себя уничтожаете. Потому что те люди, которые ушли, ушел он, допустим, во время войны при выполнении своего святого долга. А могли его просто убить? Могли его просто... Там, не знаю, в, в, в автотокастрофе попадаем люди, да? У каждого своя судьба. И если человек ушел за правое дело, он попал в разряд ангелов, как говорят специалисты другого уровня. Я хоть и имею медико-биологическое, академическое образование, но я верю в Бога, верю в высшие силы, верю в то, что нами что-то еще ведет и управляет. Поэтому, если умер, ушел из жизни, человек на посту, на боевом, защищая, там, неся, это совсем, вы даже знаете, как государства разных стран поощряют такие защиты. То есть он ушел как герой. И если вы продолжаете страдать, мучать себя, его, вы же никому не даете пользы. И тут никакие арканы не помогут, тут никакие энергопрактики не помогут. Тут надо просто осознать, кто я, кто я, когда страдаю и умираю. Зачем мне жить дальше, когда все так плохо? А вот тут, когда задаете вопрос, открывается новое. Вот сейчас у меня есть очень уважаемая мною Прекрасная ученица, Таня Соколова, ей исполнилось 60 лет недавно. Она потеряла сына. Свой, про нее, ее пример тоже рассказываю. Она потеряла своего сына. Он ушел, он погиб на войне, как и многие из нас сейчас теряют. Она пришла полностью разрушенная. И как выяснила я, почему она пришла ко мне. Я открыта, я честна, и я говорю, я тоже прошла эти боли. Если у меня с болезнями, как я вам уже сказала, как я с ними работаю, то медико-биологическое образование мне дает только 10% от того, что, ну, может, 20%, от того, что я справилась с собой. В основном это просто регулярное выполнение тех действий, тех практик, которые я даю вам тоже. Понимаете? Вот что дает результат, а не, а не наше образование. Поэтому, как говорят, ты должен быть продуктом своего продукта. И поэтому, когда вы решили допустим заниматься людям помогать вы прошли какую-то боль вы прошли получили результат по жизни то вы можете упаковать эти знания пройти со мной в мастерской программе звездный коучинг коучинг для коучей и упаковать свою экспертность, свои навыки пусть даже вот надо учиться да вы походу будете учиться но вам сейчас Важно смоделировать свою, вот она смоделировала бессознательно или сознательно, что если я смогла справиться с утратой сына, то я, значит, могу ей помочь. Также и вы, возможно, кто сейчас проходит какие-то жизненные испытания, вы смогли с ними справиться. Значит, вы сможете помогать другим людям. Но для этого нужно грамотно упаковать, оформить и свою страничку, и свое позиционирование, и понимать целевую аудиторию, и правильно задавать вопросы, чтобы не быть духовными унитазами. Ведь часто психологи, коучи и люди, которые помогают другим, являются духовными унитазами. На них просто сливают боль, и люди, людям надо вот поговорить. Поэтому в группе у меня, когда люди переписываются, а там выкладывают свои истории. Я говорю: так, выкладывайте истории делитесь, но только не забывайте, что нужно выполнять уроки, и на них делать тоже анализ, анализ и, и, и вовремя значит, выполнять, чтобы структурировалось ваше знание, и вы становились более сильными и закаленными. Поэтому одних депрессия загоняет в самоуничтожение, им выгодно быть больными, причем я знаю людей, с которыми я много общалась, консультировала, которые даже отзывы не написали, анализ отзыв после бесплатной консультации. То есть это о чем говорит? Что-то люди паразиты, люди, которые только берут, им выгодно болеть, им выгодно страдать. Ну, например, женщины часто не осознают, почему ей выгодно болеть, потому что таким образом она удерживает мужа, потому что муж не бросит ее больную. Выгода? Выгода. Дальше. Часто людям выгодно болеть, потому что для того, чтобы... Ну и говорить о том, что я не могу, у меня там... Сколько пишут иногда в личку, дайте, пожалуйста, там денег. Очень много вы видите в интернете людей, которые на жалобе просят денег и так далее. А что ты делал, чтобы у тебя, чтобы у тебя были деньги? Парень мне один написал. Мне нужно было ставить спицу, спицу из Украины, и мне врачи предложили 6 тысяч гривен за эту операцию. Меня хотели развести. То есть эта фраза для меня обозначила следующее, что это потребитель, который привык только брать, он не ценит ни труд, он не ценит ни материалы другого человека. То есть это жлобы потребители им должны что значит «развести»? Значит, ты разводишь других. Понимаете? Вот запомните, фразы, которые люди пишут, это они пишут на самом деле о себе. Это зеркальное отображение. И я говорю, вы знаете, я тоже инвалид в войне второй группы. Я два года проходила обследования разные. Эмсеки эти доказывать, доказывала, что я не негр, что я не, не, не придуриваюсь и так далее. И в 42, 42, да, 42 года мне дали эту инвалидность. Да, сейчас у меня есть доп дополнение к пенсии. Но я работаю над собой. Я работаю со своими последствиями этой травмы. Над телом, над душой, над головой. А что ты сделал? Будешь жаловаться? И дальше? То есть поймите, вот люди, которые находятся в таком положении, им, им чего-то не хватает, они, это, это люди, которые думают, что за них кто-то решит. Это люди в детской позиции. Эта часть была полезна, задавайте вопросы, если есть. Или в конце зададите. Ну, или сейчас я потом на них все равно отвечу. Дальше. Есть люди, которые свою заниженную самооценку, самооценку ниже плинтуса. В фильм Посмотрите Похороните меня за плинтусом. Тоже поймете, откуда идут эти установки и боли. И у кого есть дети или внуки, научите с ними говорить на равных вин-вин. У меня будет скоро тоже запущена программа по коммуникациям, эффективной коммуникации как слышать, как слушать и слышать другого. И вот те, кто сейчас в группе у меня учатся, вам будет выгоднее прийти по цене в, эту, в этот модуль по коммуникации. Так вот, сейчас с детьми, у кого есть дети, не назоливым путем им говорите, сделай так или иначе, а задавайте вопрос, а зачем, а, а, а что будет когда? Но у нас же нет терпения к детям. Мы же рожаем их для себя. Поэтому на YouTube-канале, когда у меня там где-то более 100 тысяч просмотров было за да, видео, где я выложила, зачем вы рожаете детей много лет назад, еще после смерти сына, когда я глубоко сама погрузилась в свои ошибки воспитания. Когда я работала со своим чувством вины, со своей болью. Как специалист я докопалась до той сути, что и детей-то по сути мы рожаем-то для себя, потому что если не получилось с мужчиной, значит я ставлю цель рожаю для себя. Понимаете? А это же не игрушка, это же не собачка, которую ты на бантик привяжешь и пойдешь с ней прогуляться. Это душа человеческая. Значит, самому себя нужно сначала так прокачать, убрать такие страхи и ограничения, чтобы только потом, когда ты уже зрелая личность, ты можешь рожать. Но, к сожалению, это красиво звучит, а в жизни получается далеко не так. Вы не виноваты. Но можете изменить всегда. Пока вы живы, всегда можете изменить. Всегда. Особенно те дети, которые у вас сейчас есть, еще маленькие или подростки. Вы своим примером можете показывать, как вы работаете в интернете. Вот, например, многие из вас, я уверена, не имеют современной профессии, которая помогает зарабатывать там тысячу-две в месяц хотя бы. Легко. И как человек, который работает давно уже, 11 лет в онлайн образовании, Знаю, какие тренды сейчас. Так вот сейчас очень востребована специальность создания автоворонок, чат-бот. Вы за 10 дней научитесь создавать эту воронку и будете зарабатывать. Я даже покажу, как, где вы, кому будете ее создавать. Это самое быстрое вложение, самый быстрый, быстрый, быстрый возврат. Кому интересно, пишите в личном сообщении автоворонка. Потому что очень много я не открываю, сообщений очень много, я просто не все могу открыть. Если кого-то кто-то написал и попал где-то в, в спам или еще куда-то, то найдите, пожалуйста, в шапке профиля ссылочку, по ней кликните, там вы точно попадете в WhatsApp прямо вот ко мне в WhatsApp. Поэтому не стесняйтесь, стучитесь и откроется. Как депрессия помогает оценить смысл жизни? Еще примеры из жизни. Вы когда потеряли своего человека близкого, я, любой из нас, вы, мы, это больно, и каждый поживает, переживает ее по-своему, эту боль. Но если вы дальше живете и продолжаете понимать, для чего, то вы свою... Напишите, пожалуйста, Наташа, мне не сейчас, оно потеряется. Напишите мне в личном сообщении в, в шапке профиля в «Директ». Потому что сейчас я закрою эфир, и оно уйдет. Не вижу ваше сообщение. Поэтому, когда вы понимаете, что любая боль это, – это, это рано, это страшно принести. Я вчера работала с одной женщиной с утратой. Я вроде как и зажила своя рана, вроде как я уже вышла из этого. Но меня так накрыло. Я вспомнила: в марте будет годовщина, у меня всегда где-то за месяц у меня начинается мне накрывать. И я тут же вспомнила, расплакалась, и это потом взяла себе в руки, потому что понимаю, что я выбрала жить. Я выбрала жить. Я выбрала жить во имя памяти сына. Я выбрала жить во имя людей, которым могу еще быть полезной. Потому что те люди, которые проходят серьезные испытания, это люди, которые избранные Богом, чтобы вы закрепились и дали пользу другим. Ведь смотрите, наши отношения с Богом — это наши отношения с людьми. Вот даже когда мы в Прощенское воскрес, вос, воскресенье, я вела эфир, мы говорили, люди, когда э, просят прощения автоматом, Бог просит, и я прощу. Это жестокая, жесткая, не знаю, грех, что ли, этого делать нельзя. Потому что нам нужно четко понимать, за что вы просите прощения. Особенно даже простить прощения тех, кто вам больно сделал. Вот сейчас у меня работает девочка в денежных кодах. Следующий, следующий модуль перешла. Сейчас я расскажу ее пример, и вам будет тоже приятно. При ну, понятно. А про, пока прочитаю комментарий, потому что можете убежать. А, як вы правильно говорите, вы вчитесь людских, вчитесь людских душ. Я вам и не можу наслухать. Дякую, Низкий Уклин. Дякую вам за, за ваш зворотний звязок. Дякую. Так вот, девочка. Молодая, красивая девочка. Ну, 41 год. Ну, конечно, девочка. Моему сыну в этом году было бы 43. Моя-моя дочка. Я даже иногда забываю, сколько мне лет, потому что я не считаю свои год. Я просто работаю и делаю это в удовольствие. Так вот, выгребаем сейчас очень много тараканов. У нас такая практика есть, значит, что мы дарим деньги. И вот дарим деньги людям, дарим, причем чужим людям. Дарим что-то хорошее, ценное, какие-то подарки. И вот смотрите, многие пошли сразу и сделали, и у них получилось. А другие наблюдают и думают, а как же мне пойти? И вот она говорит, я и то сделала, и то, уже ступеньки в доме помыла на улице. И понимаю, что это саботаж, страх. Так вот, чем больше вы крутитесь вокруг собственного вот этого страха, тем больше вы загоняете себя вот в этот ступор. Вот смотрите, я благодарю вас за ваши труды и поддержку. Спасибо вам, Маргарита, во благо, лишь бы только вы делали. Так вот, смотрите, пошла она в конечном итоге, все-таки пошла. И говорит, все отказали мне. Вот то, что люди вам говорят, это то, что у вас есть, то, что есть у вас. Это вы говорите, то вам зеркалят, это та установка есть у вас. Значит, вам нужно это выписать, внимательно слушайте, кто в денежных кодах. Вам нужно выписать то, что вам говорили люди, переосмыслить и написать другу, потому что это ваше убеждение, это ваше убеждение, это ваш глюк, понимаете? Потом она говорит, я пошла отдавать одну сумму и одну, одну какую-то, одному человеку, мужчину начала значит, давать ему деньги. И он, говорит, так от меня убегал, что имя говорит, стало просто, аж расплакалась. И потом начали разбирать установок. Значит, папа давил, никогда не хвалил. Она должна была хорошо учиться. Она, должна, она как, как, этот, как робот, который все выполнял, то, что говорили родители. И вот эти установки, что надо самому, я сама, и много-много всего. То есть папа, когда девочку не хвалит, не, не обнимает, не гладит, эта девочка вечно заслуживает эту любовь. Мало того, она вырастает, и изнутри ее, вот я говорю на темах, темы у нас уже женские темы, тема женско-мужские отношения есть по субботам виду да, так вот, вы можете быть красиво одеты, прям такая вся, как с иголочки, а внутри там кричит боль. И люди это считывают. Вот это то, что нам и управляет, чего мы не осознаем. 595. Помните, снова пишите 595. Вот это 95 вами и управляет. И вот там кричат родительские установки. И там эта боль просто закипелась уже. И мужчина убегает от вас, потому что он, он, мужчине нужна спокойная, уверенная которая знает, чего хочет. Она говорит о своих чувствах, о своих желаниях, как ее гладить, как ее целовать. Ей не нравится, как. Мне не нравится, мне неприятно, как ты делаешь вот это. Мне бы хотелось вот это. То есть она говорит обо всем. А ей запретили это говорить прямо с самого детства. И она вся как комок. И ходит вот так ноги спутанные. Или же, или же, наоборот, она может быть там одета и подкрашена, и все в ней внешне, а внутри она как мешок с наполненными вот этими установками, где кишит все. И вот этот мешок, вот этот установок, он от этого бежит, мужчина. Что здесь нужно делать в таком случае? Интересно? Скажу, что нужно делать. Кому интересно, пишите мне. Так вот, что нужно делать? Во-первых, для этого нужно пойти в курс. А в курсе есть кто я, что я, как правильно хотеть, как правильно мечтать, как правильно ставить цели, убирать вот эти боли, прощать родителей, отыскиваем вот эти все убеждения, разбираемся со своими установками. И так как группа поддерживает, друг друга мы все поддерживаем, то понятно, что легче люди приходят, и они уже приходят туда как, как за чем-то хорошим, позитивненьким, потому что кто-то залип, у кого-то слезы, у кого-то там и так далее. И, конечно же, нужна терапия. Если вы, внимание, ходите только к психологам на терапию, проходите какие-то тренинги, слушаете вебинары и не делаете, не рефлексируете, не записываете, это все равно, что ну, как в пустую, как бы в, в дырявую банку зашло и вышло, понимаете? Почему? Потому что расскажи мне, я забуду. Покажи мне, я запомню. Дай мне это сделать, я буду это делать. У меня будут навыки, я буду это иметь. Потому убираем блок, убираем эти установки, вычищаем вот эти болезненные всякие штуки и заполняем туда другими убеждениями. Согласно пирамиды нейрологических уровней. Кто я? Маленькая девочка, которая боится, что скажет папа или что скажет дядя, или я взрослая, красивая, умная, образованная, тудолюбивая, офигенно офигенно неотразимая женщина, и, соответственно, у нас будут другие установки вниз, поняли? Кто я? Почему я так делаю? Как я делаю? Что конкретно я делаю? И вот мое окружение. Именно поэтому любую программу, которую я провожу, я ее делаю через пирамиду нейрологических уровней. Через задавание вопросов. Или у вас, смотрите, Специалисты, которые там психологи, коучи, нейропрактики, там разные. Сейчас очень много направлений, где людям интересно подавать. Люди это любят сейчас. Поэтому, уважаемые коллеги, вы даете людям не только инструменты. Ваша задача на ваших консультациях задавать вопрос. Как ты поймешь, что ты этого достиг? Что будет, когда ты это сделаешь? Ну, то что есть, чего ты хочешь, и надо спросить, а, а, что, а, чего, а что ты ожидаешь? Почему для тебя, почему для тебя важен этот результат? Да? Кто ты? И вот тут люди сидят, и вот тут начинается самая большая работа. Они там астрологи арка, арканщики там кто там они там тарологи ну сегодня много разных специальностей но если ты свои уважаемая коллега свои знания структурируешь по этой таблице ты можешь легко помогать людям а не ходить на бесконечные курсы рассказывать непонятно что и непонятно зачем понятно да дальше кто управляет следующий вопрос кто управляет твоими помыслами и поступками? Уже сказала, но подчеркну. Наши помыслами и поступками управляют убеждения. Папа сказал, или мама, или учительница, или девочка, которая была у меня очень красивая девушка, ее в детстве в садике привязывали к стульчику. Мама эту тему не разрулила ни с училкой, ни с ней. И эта боль осталась. Вот это унижение... Оно осталось до сих пор. Она выросла, она красивая, она ухоженная, она вышла замуж, у нее есть дети. Но вот эта униженная девочка в ней до сих пор сидит. И с этой униженной девочкой нужно детально работать. Потому что эта униженная девочка выполнила свою миссию, миссию матери. Дети выросли, ей делать дальше нечего: и цели и мечты у нее нет, некуда стремиться. И она пытается быть хорошей и удобной всем. Никому она не интересна, по сути. Она является только служанкой. Она это чувствует, что она не реализуется, потому что не получает того, чего хочет. И ее закидывает в депрессию, в какую-то болезнь. Какая-то, может быть, ситуация житейская. Кто-то умер, какой-то стресс был. Самое ерундовое может быть, что вызвать какой-то стресс, и дальше человек не понимает, от чего это, я после этого пошел в депрессию. Да потому что там накопилось уже, там накопилось детство, понимаете? Оно сидело с самого начала, как, может быть, даже с прошлых жизней сидело, может быть, с утробной жизни сидело. Я говорила в примере, рассказывала, когда работаю с людьми психотерапией, нахожу, когда, ну не я нахожу, человек находит, я задаю просто правильные вопросы, веду, веду в гипноз. И человек там находит свою боль. Он ее не осознает в обычном мире. Но проработав эту ситуацию, дальше нужно делать. А не просто психотерапию. Ноги говорят, с помощью гипноза вытащите меня, вытащу, ув... найдем причину, увидим причину, ее осознаем, смотрим на эту причину со стороны взрослого человека, а дальше начинаем делать, регулярно делать, целенаправленно, усердно. И тогда получается выйти из депрессии или из любого ситуации. Потому что многие говорят, вот, мне нужен гипноз. Да, в гипнозе показываю, рассказываю, даю способы захождения в самогипноз. Вы сами можете там, как я вот говорила выше, свои состояния улучшать, искать отпросы на ответы на свои вопросы. Но это нужно тренировать. Кто-то говорит, у меня не получается гипноз. А сколько ты делаешь в день? Сколько ты подходов делаешь в день? Штуки 3-4 в день надо делать, пока организм не привыкнет. Потому что мы с вами социальные животные. Мы как собаки Павлова. Понимаете? Вот одно и то же делаешь каждый день. задаешь себе вопросы. По правильному алгоритму входишь в гипноз, в транс. Не просто медитация. Там медитации у меня есть в программе. Но я учу самостоятельно работать с бессознательным. И тогда, когда вы привыкаете, ваше тело, оно схватывает, о, точно. И уже ты только садишься. Я еще, кстати, буду давать дополнительные. Вот сейчас те, кто купит сейчас курс, те, кто сейчас еще в курсе, те, кто пишут, вам повезет. Потому что те, кто не пишут, я удаляю вас в другой чат, где не буду вас сопровождать. Хотите, выполняете домашнее задание, хотите, нет. Мое сопровождение денег стоит. Я уважаю себя. Это моя жизнь, это мои деньги, это мое здоровье. Я себя уважаю. Поэтому я буду работать с теми, кто пишет. Так вот, дам еще дополнительные э, способы входения в гипноз. Вот, например, ты привыкла, допустим, тебе нравится вот такой способ. Э, ручки вот так вот, куриные лапки называется. Я буду давать еще этот способ, девчонки, те, кто меня слушает из группы, возведи себя заново, а в не поле там вообще будет. Давайте только делайте. Делайте упражнение, будет вам там еще вау-вау. Очень круто. Вот, допустим, вы только... Вот научились, вам нравится вот так делать э, транс? Вы только сели, потому что вы приучите, допустим, вот таким способом. Вы только сели, только выстроили себя в эту позу, не успели задать себе команду, как это... И уже упали в транс. В гипноз. Потому что транс – это биологическое состояние. Это никакое там... И гипноз – это... Медитация — да, это способ вхождения в биологическое состояние транса. Понимаете? Поэтому многие говорят, путай, что такое медитация и гипноз. Это разные вещи. Медитация — это способ вхождения в транс. А транс — это одно из трех биологических состояний, которые у нас есть. Это сон, бодрствование и транс. Вот надо, мы ловим это состояние транса, альфа, вот эти ритмы, и туда даем команду. И ушли. Ушли в сон или в транс, там уже неважно. Доверяете своему бессознательному, вышли и забыли. И потом подсказки приходят. Чу -чу -чу -чу -чу. И так лечимся, и отдыхаем так, и ищем подсказки и так далее. Вот то, что сейчас делает группа, я вам очень вам благодарна, мои дорогие. Поэтому сейчас, кто из вас боится, что это дорого для вас, сейчас 30 долларов стоит курс. Всего. Я снизила цену. Но это для самостоятельного использования. Те, кто с сопровождением, там больше. Но будете работать, будете работать активно, переведу в группу там, где сопровождение. Вот так я решила вам помогать. Как вам? Нравится такое? Дальше. Кому отдавать долги? Вот почему люди жмутся... Так вот, кто по помыслами и поступкам уже сказала, вот это убеждение, вот, кто я и во что я верю. Вот, и поэтому мы вот этим этим убираем. И когда нам пытаются манипулировать, управлять, мы задаем вопрос, а зачем мне это надо? А кому это выгодно? Кому это надо? Чего-то я сижу в этих соцсетях. Куда я сливаю свое время жизни? Фильм «Время» посмотрите, пожалуйста. Не забудьте. Фильм «Время». Куда я сливаю свое время, сидя в этих соцсетях? А может быть, я это время потрачу на то, чтобы чему-то научиться и больше зарабатывать? Поэтому сейчас у вас есть такая возможность зайти, попасть сегодня последний день, когда берете два курса за 80 долларов, а дальше будет скидка, но на самостоятельную работу. Ссылочки будут, успевайте. Дальше. Почему люди жмутся себе не платят? Вот смотрите, часто я ругаю вас, что вы жлобы там, биомасса. Когда-то мне было обидно и больно, когда я услышала такие фразы. Очень обидно. Но меня это зацепило. И я себе сказала, Н -н -н. я гибкий элемент системы, я личность, я знаю, чего я хочу, я делаю то, что надо, и будь что будет, я отвечаю за свои поступки, я есть Вселенная, я есть Бог, я делаю то, что мне надо, и Бог меня поддерживает. И вот с этими установками я пошла по жизни. И начала платить за свое образование, Потому что страхи наши, не делание чего-то, это значит, что вы еще не заплатили за то, чтобы этот страх убрать. Вы платите за свой страх переживаниями, переживанием, бессонницами, стрессами. Понимаете? Вот такие дела. Дальше. Кому отдавать долги? Вот здесь очень интересный момент. Здесь не только будет про деньги. Значит, прежде всего, если мы говорим про эту пирамиду, которую я нарисовала вот окружение, действия способности убеждения, кто я так вот у нас часто так бывает что мы, спасибо большое за вашу поддержку, угу, спасибо так вот, у нас часто так бывает что мы всем должны родителям, кто считает, что мы родителям должны, пишите родители плюс мы должны своим детям, причем дети уже давно своих детей имеют, а мы все считаем их детьми и считаем, что им нужно помогать. Пишите «дети плюс». Мы считаем, что мы должны, кому там еще? Друзьям, подружкам. И на себя времени не остается. Почему мы должны? Почему мы спасаем? Почему нам нравится кого-то спасать? Потому что, собственно, я в зародыше его убили в свое время родители, так любя, но им за это благодарим. Им за это и благодарим. Потому что родители убивали нас, не осознавая, для того, чтобы выросли. Помните, в начале эфира говорили, что трудности дают рост. Поэтому благодарим учителей, за боль. Угу. За войну благодарим. Какие выгоды, ценность из этого выносим? Это называется личность с высоким уровнем осознанности. Потому что она понимает, что есть, эта личность понимает, что есть эта ситуация, я могу что-то изменить, могу не, минить, не менять. Понимая, что там идет сейчас война, и нас гоняют по информационному полю, ищут, забирают нашу энергию под свой эгрегор, по свои цели. Я себя задаю вопрос, а мне это зачем? Где тут мои цели? Где тут я? Кто во мне позаботится, кроме меня самой? И вот, когда вы задаете такой вопрос, то вы отдаете долг прежде всего себе. И если, вот пишет Маргарита, дети. вы вот смотрите, детям мы отдаем долг, когда они маленькие. С года дети уже начинают манипулировать. У меня есть видео на YouTube-канале, где там про это тоже больше говорю. Дальше тоже буду об этом говорить чуть позже, когда буду про коммуникации говорить. Так вот, дети с года начинают манипулировать нами. Дальше дети растут, и по мере роста их надо, очень важно, хвалить, поддерживать и приучать жить без вас, чтобы вы им были не нужны, кто понял кто понял смысл не нужны это значит что были имели свой кусок хлеба свой свой дом то есть чтобы ваши дети не в теле не в телефонах игрались или вы там взрослой дочечке там трусы стирали потому что а, она в вашем доме живет или сыночку там несли на полусогнутых там бежа, там ему там кушать, да? Понятно, что это надо, и мы это делаем, только я в первую очередь, я. Так вот, должны, это позиция жертвы, никому мы не должны. Когда дети ваши подросли, вам нужно прямо вот с такого возраста учить их отвечать за свои поступки. И к 13-14 годам, чтобы ребенок уже сам себя обеспечивал, учитывая 21 век, учитывая вот эти вот интернет-технологии. Чтобы об этом не тетка в 63 года говорила вам, а чтобы вы сами это знали. И чтобы вы понимали, что вы тренируете в ребенке выученную беспомощность, значит, вы его убиваете. И вот пример. Женщина, 51 год, красивая, довольно-таки ухоженная, живет в Италии уже лет 15, вышла замуж, имеет там гражданство и пришла значит, в группу работать. Родители остались старенькие и живут где-то в Донецкой области, там, где захвачена часть россиянами, оккупирована. Сын находится где-то в психушке или в каком-то отделении. Она... Должна родителям, находясь, когда нашлась, началась война, начались проблемы там, когда начала Россия захватывать Украину, кто-то уехал, кто-то умер, кто-то там, ну, судьба по-разному распределила, что куда. Она выбрала уехать, она зарабатывала, нашла там мужчину, вышла замуж. И сейчас она... Пришла на консультацию, говорит, умерла мама, 80, там, где-то около 80 лет, и зовут ее, зовет ее старшая сестра и говорит, ты должна вернуться и ухаживать за отцом, которому столько же лет под 80, и за сыном, который находится в больничке. Там тяжелая форма, там чуть ли не цирроз, я уже не помню. Ну, в общем, сын пошел, как вы понимаете, по наклону, не туда. Она должна была настолько папе, который ее унижал, который не любил ее, так как дети мы обычно хотим. Он та, так навнушали, что она, будучи за границей, ремонтировала им дом, покупала машину, отправляла тысячи евро, потому что она должна. Сейчас она живет с мужчиной, который... Там за 120 килограмм он должен выйти вот-вот на пенсию, и она собирается жить за счет его на пенсию. И теперь она не знает, что делать, потому что ей надо ехать в Донецк, она там должна. То есть, понимаете, свой долг себе человек никогда не отдавал. И вот делая благие дела, мы калечим других людей. Понимаете? Недаром говорят, что благими делами услана да, дорога в ад. Так вот, детей нужно и грамотно воспитывать адекватным родителям и учиться самим. Дальше я буду давать это в коммуникациях, и из курсов этих легче будет с этих модулей перейти в коммуникации. Так вот, кому отдавать долги? Даже если бы ты была должна уже и виновата в чем-то, там и вина, и вина, и должна, там навнушали, вот на этом уровне пирамиды, вот тут вот, кто я, а вот тут почему я так делаю, потому что я должна, кто так сказал, папа, мама, Мария Иванна. а почему должна, а там еще чувство вины, а там еще столько всего накопилось, и это все нужно выгребать, друзья мои, и я, что, как я делаю? Я отправляю деньги, я зарабатываю, я там выкручиваю, мужа беру, чтобы отправить детям, ребенку и маме с папой. Что я делаю? Иду на, на почту, в Western Union, да? кто меня окружает? Такой же бедляковатый муж, который с меня тянет, который меня унижает, который ноет, которого я постоянно поддерживаю, потому что я должна ему, Потому что я должна. Вот это я должна, а вот это жертва. И люди этого не понимают. Я не жертва. Так вы же этого не осознаете. Вот сейчас слушайте, и кто из вас понял, что вы жертва? Поставьте восклицательный знак. Потому что я должна. Задача родителям. Мы даем ровно столько, сколько можем дать. Если вы... Не можете присутствовать, допустим, в той стране, где вы уехали. И у вас есть семья. Сколько было случаев, когда уехала жена на похороны к маме э или там к папе, осталось ухаживать за другим членом семьи, за мамой и за папой? И настолько это маме было выгодно, чтобы... А папа умер. Маме настолько было выгодно, чтобы это должна сидела возле нее, что она все умирала, там года или два умирала, и никак ее не, не, мог... не отпустила. Пока муж не нашел себе другую и не женился. Она все должна. Понимаете? То есть здесь вот эти установки такие исковерканные. потому что здесь нужно продумывать, а что ты можешь делать? А как ты можешь делать? А как ты можешь, допустим что кто-то был там, сиделка, чтобы была. Ты не имеешь права свою жизнь отдавать полностью на, на, под ноги кому-то. Здесь нужно думать и о себе, но нужно продумывать так, чтобы родители дорогие, вы дорогие родители, не висели на, у своих детей на шее. Поэтому многие из вас обижаются, когда я называю вас торперами, жлобами. Так я же такая же, как и вы, старперша, но уже не жлоб. Старпёрша, ну, по возрасту, ну, по жизни нет. Потому что я точно знаю, да, смерть сына тоже меня очень сильно научила многому, я глубоко копнула. Но так не надо же вам ждать, пока у вас там кто-то умрет, Правильно? Поэтому я и называю вас торперами часто, что вы можете давать пользу, а не тянуть с детей своих и с внуков. Займитесь собой. Давайте пользу людям, оформите какой-то свой опыт, тренируйтесь в соцсетях, продавайте что-то. Вы же можете пройти какой-то свой, то, что вы умеете делать, вы можете вести это в соцсетях. Так страшно же! Страшно же, это сплатить надо. Поэтому отдавайте долг себе и не забирайте у своих детей и внуков их жизни. Потому что, по сути, я сейчас рассказывала про женщину, маму, она же мама, она же, она убила своего ребенка. Но опять же, смотрите, вы поймите правильно. Она это делала не потому, что она такая плохая, она такая, ух. Она по-другому не умела и не знала на тот момент. У нее такие были установки, она в это свято верила. Поэтому никогда не поздно, пока вы живы, поменять ее установки. А как же мне быть сыном, который там лежит, одна там пишет мне тоже в группе. А как же мне быть с сыном, который находится там где-то в психушке после криминального какого-то дела? Как мне сказать врачам, чтобы его меньше кололи, потому что это вредно для его здоровья? Ты ети твою мать? Мы говорили, говорили и балакали, и силы-то и заплакали. Но она пошла в какую-то шизотерику, она входит в церковь. Да правильно, ходи куда хочешь, только уровень осознанности должен у тебя быть. Если твой сын находится в тюрьме в больнице. И его колю, значит, скажи спасибо, что он вообще жив. И он проходит свою, свои уроки. Он проходит свою карму. Тебе просто молиться. И сделай выводы. Если ты же понимаешь, что ты его искалечила, но это не значит, что ты плохая, ты по-другому не знала и не умела. Просто успей при жизни сделать выводы, поучиться, усердно поучиться, усердно. Построить, попробовать отношения с мужем, чтобы не так, как отложили свои отношения, Разрушенные отношения, муж загулял, она пошла с мамой к, к, до, к, со своим ребенком, пошла к дочке к матери. А мать там глушила обоих. Она на сына не обращалась, она была в горе, что муж ее бросил. И полностью, значит, мама там всем командовала. Но ответственность не осняла. В итоге парня загубили. Но опять же, парень знал, куда шел, душа его знала, когда куда она шла когда пришла в эту, в эту родню. Ему нужно было себя так пройти этот путь. И ты не имеешь права брать ответственность за другого человека. Но свое из этого извлечь. Научиться строить отношения с мужчинами. Научиться выбирать мужчин. неважно, сколько вам лет. Если эта тема, как многие пишите, говорите мне, я не умею выбирать мужчин. Мне попадаются такие-то. Вот уже осознание, что ты не умеешь выбирать. Значит, нужно убрать какой-то блок. Вот с родителями, например, да? Научиться пойти в, в тренинг и научиться правильно выбирать мужчин. И так ты при жизни, при этой жизни, которая тебе дана материально, исправишь что-то. И уходя из этого мира, ты, тебя будешь держать отчет только перед своей душой. Поэтому «Сладкое прощание веры» в фильме обязательно посмотрите. Там вот после этого эфира, те, кто сейчас меня слушает, мои в группе, обязательный анализ в чат-боте, в чат-группе. Потому что, когда вы пишете анализ, у вас в голове происходят другие трансформации. Что жить надо сейчас. Что себя нужно уважать и ценить. Что материальное с собой не утащишь. Что нужно отдавать, благодарить, хвалить, делать комплименты. И не сидеть вот в чатах, как биомасса молча, а давайте идти в мир, улыбаться. Потому что вот там все видится, понимаете. И сегодня те, которые гибнут, они закрывают вот эти черные дыры, которые сейчас происходят за счет людской невежества людского, агрессии, нежелания расти, потому и происходит. Я в начале эфира это говорила. Но если за вас люди умирают, а вы сидите и ждете. Дальше не буду продолжать. Поэтому деньги. Про долги. Почему долги у нас? Будем это разбираться в тренинге. Денежные коды дальше. И очень важно вот еще. Вот это вот про, про то, что иногда пропадают вещи, деньги. Вот сейчас у нас есть такие практики, где мы идм сами отдаем, то, что нам нравится. Если вы до сих пор не отдали, у вас это пропало, украли, значит, вам уже нужно это было отдать самому. Это первое. Второе. Когда забирает что-то, деньги забирает, или... то скажите спасибо, что вы заплатили это деньгами или каким-то украшением. И не привязываться вот к этому, к этим материальным. Это говорит о том, что мы мало отдаем, надо больше отдавать. Я помню, у меня был такой браслет, 10 грамм, такой, ну, такой по весу. И я после ухода Жени, после ухода его, помню, пришла в автомат поликлинику, там сколько-то прошло месяцев, не помню. И я знаю, что у меня там слетел этот браслетик, когда я снимала пальто. Ну, мне сказали, не нашли, но я себе сказала, где бы это ни было, пусть это будет самое большое горе в моей жизни. Я, значит, за что-то заплатила такое, что лучше деньгами заплатить. То есть, когда вы так говорите, то, конечно же, то, все, что вы говорите, находится вот на этом уровне. Кто я? Я хозяйка своей жизни, я еще заработаю, я молодая, красивая, умная и так далее. Или Вау! Вот тут вот эмоции начинают, и тело, и это же снова притягиваете, понимаете? Поэтому, когда что-то происходит, например, бьется посуда. Я говорю, ура! Это к новому, это к счастью. А раньше «Ой, моя любимая чашка!» а -а -а! Нет. Это всего-навсего чашка. Это всего-навсего вещи, которые... Так, и заключение эфира. Последний вопрос. Конец света или манипуляция сознанием? Практически я уже об этом говорила в эфире. значит Часто нам рассказывали, что будет конец света, что будет там э, приход и так далее. Ну, мне как мудрому, я себя считаю мудрой, потому что я справилась со своими болями, со своими проблемами, с серьезными испытаниями, и на все смотрю теперь более свысока и мудро, по крайней мере, я так думаю. Хотя ничто человеческое мне не чуждо, я тоже реагирую, но вовремя как бы держу как бы, контроль, потому что мы, мы все человеки. Так вот, я считаю, что. Каждый человек в одиночку является большой, огромной частью составляющей большой, большой планеты. Так же, как одна клетка, как психофизиолог говорю, является частью всего нашего организма. И все начинается с одной клетки. Вот я когда училась в университете Шевченко, биофак, кафедра физиологии человека и животного, защищала там свои дипломы. Так вот, я помню, у нас было две книжки. По сравнительной физиологии. Начиная от клетки, заканчивая гомо сапиенс. Защищалась я по физиологии высшей нервной деятельности. Так вот. Когда смотришь эти сравнения, как одной клетки до всего организма, ты проходишь вот эти вот сравнительная физиология. Есть такая две такие толстые книжки, помню. Экзамен сдавала на пятом курсе. Ох, как Нелегко было, тем более была в командировке в ООН, приехала и, ну, в общем-то, отдельная история. Так вот, также и человек, когда он является частью этой Вселенной, вот насколько он находится по этой пирамиде развития Личности, на каком этапе? Он находится вот тут внизу, на уровне Дитё, там болтается. Или он вот тут вверху, кто я? Какими я руководствуюсь установками, убеждениями? как я делаю, что я делаю и кто меня окружает. Так вот, мы работаем с вами по этой пирамиде нейрологических уровней снизу вверх и сверху вниз, для того, чтобы она лучше отложилась, что я в ответе за то, что я имею, и только от того, как во что я верю, и это управляет моими действиями, да, вот убеждение. Папа сказал или мама там что-то, вот оно там и нам и рули, да, нам и... Управляет то, чего мы не осознаем. Помните? Напишите 5.95. 5 сознание 95 бессознательное. Нам управляет то, чего мы не осознаем. Так вот, конец света или манипуляции сознанием. В мире очень много накопилось действительно людей, которые цивилизацию используют под себя. Они только потребляют. То есть они являются потребителями. Люди, которые вверху находятся, правят нами, по крайней мере, в странах, которые развиваются, это Украина, Россия, Беларусь, посоветские страны. и вместо того, чтобы после распада создать новую систему власти, мы, мы выбирали вот те, которые мы являлись сами. Мы неосознанно выбирали таких же людей. Там гопников, там, там сидевших в тюрьме, там, в общем, вы поняли, о чем я. В итоге эти люди, находясь, находясь вот тут, кто я, естественно, и управляли так. раз Дерибан страны, дерибан. И там есть люди, которые создают. Там есть люди, которые созидают. А в основном это паразиты. И вы это знаете. И я вам ничего нового не скажу. Но сейчас как раз пришло время, когда общество может создавать ту, ту страну, которая которая может быть, на мое глубокое убеждение, то, что я наблюдаю, я не, не, не берусь, что я там прям правильно говорю, мне думается, что из тех знаний, которые у меня пришли, к той информации, которую я анализирую, Украину должны были сдать за три дня. И это не потому, что только Путин такой был бестолковый, не, не изучил как бы всю, всю глубину. А еще это известно из аналитиков других стран. То есть маленькая Страна покрыта коррупционными схемами, с ее огромными ресурсами. Люди такие вот с низким уровнем мышления, да легко. Но тут не получилось, и люди начали сопротивляться. Но это мое убеждение, это я так вижу, вы имею право, то, что думаю, говорить. И вот тут включились люди, начали выходить не с хлебом с солью, как обещали наши захватчики, которые пришли в Украину. А начали с голыми руками лететь на эти танки. Вы же помните первые съемки, как показывали? Эти не ожидали российские солдаты. Они даже отступали, когда люди на них перли, ну, назад сдавали. И тут другая реакция пошла. Как это? Как это? И начали убивать, глушить, расстреливать, сносить с лица земли. Но я к чему? Что люди, люди поднялись. И там потом уже взялись, но опять же, это мое наблюдение, это мой вывод. Я имею право на него, я делюсь просто. И тогда уже правители, то бишь наши, начали возглавлять вот это сопротивление. Тогда уже и Запад, и Европа поняли, что нужно давать этим воякам, эти люди, которые воюют, выходят на, с голыми руками, с банками там, и с палками, что этих людей надо давать им оружие. Потому что Запад, Европа, Америка, у них более-менее все нормально, они развиваются, них все стабильненько, все нормальненько. У них нет таких катаклизмов, как у нас, в нашей стране, в соседних странах. И у них, как бы, они понимают, что надо помогать, но они не сильно торопились, у них все есть. А теперь они поняли, что это обезьяна с гранатой угрожает на весь мир. И теперь поняли, что нужно использовать ту же Украину, чтобы это зло остановить. И там уже движухи другие пошли. Вот почему сегодня аналитика не работает, так как было раньше. Потому что мир повернулся по-другому. И люди теперь могут, внимание, люди могут по-другому, когда они соберутся вот эту общность, эту здоровую общность. Люди, которые понимают, что происходит, зачем, у каждого есть своя цель, вы умеете уметь свои устраивать свои, свои границы, у вас есть какой-то бизнес, вы уважаете себя, вы не терпите, как терпилы. Вы поддерживаете друг друга, мы сами друг друга поддерживаем. Тогда вот эта часть пирамиды, что меня окружает. Совершенно другое. Тогда действия другие. Тогда и то же самое время касается это всего мира. Потому что если в человеческом организме пальчик один там порезан, да, то всему организму неприятно. Правда? Если там, не знаю, печень болит, то весь организм страдает. Правда? Так же и на всем, так же и на всей, на всем, на всей планете. Если какой-то где-то очаг есть, то это передается в другой. В Турции тоже там все не так просто. Но сейчас я не буду лезть туда вот эти всякие ведическую астрологию. Да, я думаю, что логика в этом есть. Я не специалист, но я улавливаю логику. Как устроено венозное и артериальное кровообращение, последовать, что зачем идет. Как болит один орган, как болит все тело. Сознание и тело – часть единой сбалансированной системы. Если в голове валка, то тело делает не то. Понимаете? Если валка вот это с убеждениями застряла, то и тело делает не ту фигню. Понимаете? И вот так мы, вот так вот с простой психологией. А психология, она везде. В отношениях, в бизнесе, в здоровье. От а того, какая женщина, помните, мы говорили, что женщина отвечает 100% за отношения в семье. А того, какая женщина, куда она направит, так и будет. Поэтому вот я личность, я человек, и мы. Почему я работаю сейчас больше с психологами, коучами? Уже более трех лет, наверное, если не больше. Помогаю стать более сильными, адекватными личностями, которые смогут... Также помогать не просто людей ну, дурить людей какими-то консультациями, а помогать людей вытаскивать на этот уровень «Кто я?», чтобы нас было больше адекватных, зрелых, смелых. И таким образом, вот как вирусность такая в хорошем смысле разойдется по миру, и мы сможем остановить конец света. Что вам было понятно? И насколько было полезно, что вы поняли. Пишите под этим, под этим видео, в комментариях, в записи тоже, кто будет слушать. Я вам думала, как дать вам материалы, чтобы большее количество людей вы могли вовлечься и работать с собой. Поэтому придумала вот эти акции, скидки. То есть курс «Возврати себя заново» и «Денежные коды» в одиночку будет стоить по 30 долларов. И вместе это будет меньше, это самостоятельного использования. Для поддержки в чате будет больше. Но сегодня еще 28 число действует скидка 2 курса 8 долларов. Сейчас скидка уже, сейчас уже новая ссылка стоит на 120 долларов. Но те, кто сегодня напишет 2 курса 80, я дам вам вот эти два курса за 80. Потому что ссылка уже стоит на 120. Поэтому, кому интересно, пишите. Два курса 80. 28 февраля. Хорошо? И сегодня у нас еще будет второй эфир. Пресс-уппозиция НЛП. И я сегодня тоже приду два эфира, потому что у меня не всегда интернет хороший. К сожалению, в Англии интернет плавающий. Он не очень классный. Лучше, чем в Украине. Нигде нет интернета. Вот. И сегодня будут у нас пресс-уппозиции. Несколько Сейчас из позиции НЛП я каждый день буду проводить про, про один-два один, занятия про все пресуппозиции, чтобы вы понимали, кто вами управляет, какие вещи вам нужно знать и осознавать, чтобы вы жили богато, счастливо, кто я, чем кто меня. Вот, вот мы эти вещи разбираем у пресуппозиции. По что я верю, установки. Вот это называется пресс уппозиция НЛП. НЛП, еще раз напомню, это то, что люди делают. Физик и психолог. В 70-х годах американцы описали действия людей, как они достигают того или иного на основании тех мыслей, тех паттернов поведения, которые приводят их к тех или иных результатов. И тогда они описали это и предложили это в вот уже четкие такие действия для жизни поэтому пирамида нейрологических уровней это та основополагающая штука которую я рекомендую каждому из вас чтобы у вас она была даже вот найдите там в гугле скачайте в цветном варианте и повесьте себе везде там не знаю на холодильнике на стенке везде чтобы вы видели понимали кто я что я делаю зачем я делаю у меня после тренинга, где я провожу с людьми живую работу, несколько дней подряд, вот сейчас, 20 марта, у кого есть желание попасть ко мне в живую работу в Египте, в Хургаде, я там буду две недели, еду туда отдыхать. Туда предлагаю взять человек 5-6, кто захочет. Цены поставлю тоже доступные, учитывая, что сегодня и так все легко. Неважно, откуда вы, с какой страны вы можете прийти, отдохнете, и я проведу с вами три дня трансформаций. Так вот, у меня есть девочки, которые проходили со мной эти тренинги, приезжают домой, становятся сами тренерами. Потому что это, это очень глубокая простройка по этой пирамиде. Кто я, зачем? Любую боль, любую коммуникацию, любое действие. Ты разбираешь вот как, ну, как по подсказке такой. Поэтому рекомендую. Все, друзья, всех благ, через несколько минут будет еще один эфир, сейчас наберу себе чеку, и еще один эфир про прессу позиции НЛП. Всех благ, до встречи, пока-пока, жду вас на своих трансформационных программах.